Здравствуйте друзья, с вами Олег Гафоров и сегодняшнее видео это мой отзыв на экспресс курс Максима Петрова «Умные инвестиции». Ну, вкратце о себе, я живу в Москве, работаю в области страхования, являюсь экспертом в страховании, являюсь директором агентства, являюсь топ продавцом страховой компании с соответствующими доходами. В принципе, уже давно, скажем так, еще с 2000 года, наверное, да, где-то, я имею отношение к инвестициям. Ну, хотя бы просто начать с того, что я просто первый мой полис, который я купил, это было инвестиционное страхование жизни. Да. Я сейчас продолжаю этим заниматься, то есть успешно, и не только этим, в том числе для себя также. То есть и впоследствии я начал получать опыт в инвестировании в виде открытия вкладов, пифов, и так далее, там подобное. то есть пошли потом частные займы, там какие-то сделки, какой-то совместные проекты и так далее, да? а, все это было по, до одного определенного периода, когда я, вроде бы все шло нормально, я детсерифицировал и даже успешно проходил все, скажем так, кризисы так называемые, да, а 2008 года, когда я тоже действительно много покупал и пришел кризис, я не стал дергаться, я просто все оставил как есть и потом только докупал уже в 2000, в конце 2009 года и, соответственно, то есть получил результат на выходе уже плюсовой, конечно, вот все это мне помогало до определенного момента, пока я скажем так, не нарушил общие правила инвестирования, не собрал все деньги, то есть и вложил их в один проект, да, который просто скажем так, по независимым от нас с причинам был закрыт, да? естественно, сгорели все средства там в нем, да, ну, за исключением средств, которые были отложены в накопительных полисах, да, потому что их сложнее достать, вот, ну, не суть важна, это действительно был для меня такой сильнейший финансовый удар, который просто, ну, скажем так, обнулил результатов, наверное, 10 десяти с лишним лет, на работы, вот, Соответственно, это привело меня к тому, что я решил для себя, что мне необходимо больше знаний как раз в области инвестирования, в области правильного размещения своих средств, в области правильного управления своими средствами. Помимо всего прочего, да, то есть наступает такой в жизни период, когда, наверное, уже думаешь не только о себе, о своих близких, когда уже просто хочется как-то ну что-то больше принести пользы обществу что ли там и так далее да а, я взялся вот, помогать там скажем так финансово а сейчас вот помогаю одному образовательному проекту да который призван к тому чтобы сделать а, именно образовательный процесс более творческим да и соответственно людей детей выходящих из школы ну, не только детей взрослых да более успешными соответственно я помогаю финансами да по, но я вижу что этого недостаточно для того, чтобы ну, проект двигался более успешно. Да? Поэтому мне нужны более сильные возможности, что ли, и так далее, и подобное. Проект Максима Петрова, конечно, дает мне вот эти возможности, дал мне вообще первые знания от именно фондового рынка, то есть тому, как а, прийти и а, действительно начать действовать. Я прошел курс молодого бойца именно в инвестировании. Максим просто подобрал удачнейшее слово для этого. Да. Это действительно так, и это очень важно. То есть, когда ты скажем так, глядя на графики и цифры, вот эти вот, которые раньше втыкали в тебя в ступор, да, сейчас уже просто смотришь с пониманием, не просто с пониманием, а ты знаешь, даже как их ранжировать, да, и как из них, из всего этой, из этой информации, да, которая раньше тебя вставляла только в ступор, да, можно получить не просто знания, но еще и прибыль извлечь. Это действительно то есть, э, ну, становится такими инсайтами, да, ты понимаешь, что просто э, все это можно, да, делать все это в твоих руках, и все это может приносить доход. Но помимо всего прочего, конечно, можно было научиться этим, этому пониманию, наверное, у кого угодно, да, хоть у робота, там, да? хоть в онлайне, вот, э, ну, имеется в виду у многих таких говорящих голов, которые просто дают только сухую информацию. Это все техника. У Максима есть самое важное, да, что со мной вообще просто отвлекается, То есть, был момент, когда вот просто вот действительно ищешь, ищешь что-то, да, вот ищешь, копаешь, прикапываешь весь интернет, не можешь найти, да, контакты знакомых, друзей и так далее. Нет, ну, да, и тут раз вот, Буквально первые минуты видео ты просто понимаешь, да, это оно, это то, что ты искал, то, что ты хотел, да. А, так произошло и со мной. Я нашел полностью то, что я искал, то, что я хотел именно в области инвестирования. Максим несет не просто знания то есть, о том, как инвестировать, да, Максим несет просто целую философию. Философия, которая просто совзвучна с моим образом жизни, с моим образом мысли, да, с моими действиями, там, наверное, с моими планами на будущее и так далее. Да. Я целиком и полностью поддерживаю взгляды Максима, да, взгляды его команды, отношение его команды вообще к людям и так далее, к этому вообще процессу. Да. Я целиком и полностью, скажем так, согласен с теми методами, какими Максим, скажем так, предлагает ввести инвестирование и вообще ввести процесс накопления капитала создание этого капитала. Мне близки ценности Максима, мне близки ценности а, вообще его команды. Я хочу стать частью его команды. Да? А, естественно, то есть я уже являюсь участником проекта не только вводный курс, но и, соответственно, миллион а, за 15 лет. Я тоже сразу пошел в долгую, наверное, на, на, по, по, по самому максимуму, а, для того, чтобы ну, не просто там сэкономить, а для того, чтобы просто показать, ну и в принципе, что я полностью, во-первых, солидарен с, с, со стратегией Максима в этом в вопросе. У меня тоже растут дети, да, которым я хочу создать эти капиталы. Но я хочу помимо всего прочего не, не, еще и сам давать людям какие-то знания. Соответственно, я хочу стать частью команды Максима, да, да чтобы также помогать людям. Да. А по этой причине, в принципе, очень логично, что я пошел уже Выше дальше. Да. У меня сейчас годовой курс платиновой группы Максима. Я уверен, что просто э, это будет год, который просто принесет ну, мне новые результаты, новые знания. Главное, просто кардинально изменит мою жизнь. Да. А, я люблю меняться, я привык меняться. А, и я всегда ищу учителей. Максим один из тех людей, который способен стать хорошим настоящим ментором, да, то есть каким он является. Несмотря на то, что, может быть, у нас есть разница в возрасте, там, может, я чуть старше, может, я, ну по-моему чуть старше, ну не суть важна. В любом случае, да, мне близки взгляды Максима и, соответственно, близка его философия. Вот по этой причине я всем своим друзьям, всем своим знакомым буду рекомендовать курс Максиму. да, по одной простой причине, что это действительно философия э, инвестирования, философия успешной жизни, философия э, хорошего плана в жизни. Вот так вот. Благодарю за внимание.